так а надеюсь затащим их там не так уж и много боже их четверо че же делать еще бомба с той стороны стоит капец вот любит сливаться в самом начале потом разруливать приходится так ладно прыгает а теперь гранату попробуй и вторую Ну а теперь время тактик, и давайте начнем самый простой Хорошо подойдет инженеру, либо медику Цель здесь просто занять ангары И прежде всего нужно прокинуть оглушающую гранату, либо дымок Ту сторону, где обычно снайперы тусуют, чтобы быстро пробежать Далее можно просто находиться здесь, либо обходить спину тех, кто заходит на единицу, к примеру Таким вот образом Кстати, этот прокид иногда может и сработать. Но кроме него также со стороны защиты есть прокид еще круче. Перебираемся на резиденцию, также рейтинговые матчи. Первым делом ждем взрыва центральных ворот, это отчетливо слышно, после чего прокидываем. Ну и после этого можно просто зайти на плент и немного пострелять. Либо после прокида остаться с левой стороны у ворот и подождать врага, когда он будет заходить именно здесь. Обычно они этого не ожидают, но минус в том, что если никто из ваших тиммейтов плент не занял, то могут просто разминировать. Этого тоже допускать нельзя, поэтому все равно в любом случае нужно пытаться и за плентом посматривать. Далее у нас та же карта, только сторона нападения. Ну и как вариант, причем не самый плохой, можно было просто задымить под мостом и пробежать по центру. Враги в начале раунда этого обычно не ожидают. Заметьте, здесь можно обычно какого-нибудь снайпера, стоящего в прицеле, либо медиков по углам. Забираем и поднимаемся по главной лестнице. В начале раунда это место смотрит крайне редко. Этим и пользуемся. Я уверен, всех уже задолбали эти читеры на РМ, вот реально попадаются, и даже кланы. И причем, знаете, в начале игры стараются как-то даже не болиться, а ставят наводку на тело, и вроде бы пытаются первые несколько раундов вообще не выделяться. Но знаете, все равно понятно, с читом играет человек или нет. И как только противник начинает выигрывать, они подрубают на голову, в таком случае... ...только под спасают. Р давайте, рез... Рез... давайте, давайте, давайте, давайте. Вы только гляньте, 76 ранг играет за медика рейса для этого читера, в одном клане 7 находится. я надеюсь всех их перебанят, это видео уже в техподдержке ну а прямо сейчас конкурс на дробовик Venom сроком навсегда. Для участия нужно обязательно подписаться на канал Конор МакГрегор. Кстати, можете заглянуть к нему на стрим и привет от меня передать. Также нужно обязательно быть подписанным на мой канал. И просто оставить комментарий под этим видео, результаты в конце следующего ролика. За результатами прошлого конкурса переходи по подсказке с правой стороны.